Добрый день, друзья! Программа «Обратный отсчет» запускается, и сейчас в последний день января, в последнюю пятницу января, мы с вами отправляемся в гости к Марку Анатольевичу Соркину, человеку-ледоколу, с которым занырнем в ту самую новейшую историю, которую сегодня на наших глазах до некоторых пор совершенно безнаказанно стирали, перелицовывали, переписывали, и вот только сейчас, по-моему, получается что-то сделать, хотя, по-моему, Ребят, у тех уже все получилось, они уже на финишной прямой. И э, не опоздали ли мы с этим вопросом, я к Марку Анатольевичу и обращаюсь. Марк Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Не поздно ли мы спохватились и называем антисемитскими свиньями, скотинами вот этих вот прошлых деятелей? И как-то вот стесняемся сказать, что жуткая скотина и свинья антисемитская, например, Анджей Дуда или Владимир Зеленский, при всем том, что сам он по-своему где-то семит. Видите ли, в чем дело? Насчет поздно или рано, так это поздно. В девяносто первом году думать надо было. Кто победил Великую Отечественную войну? Против кого воевали? Вот, надо задать себе вопрос, тогда все становится на свои места. Ведь, по сути дела, против нас в 1941 году воевала вся буржуазная Европа. И я прислал вам данные по, по Министерству обороны, количество военнопленных, которые были взяты. Армии, я подчеркиваю, допустим, такие силы, как, допустим, Аковцы или Бандеровцы, с ними разбирался Абакумов со своими ребятами. То есть НКГБ, и это шло, шла отчетность по линии НКГБ, а не Наркомата обороны. А здесь Наркомат обороны. И скажите мне, пожалуйста, есть там хоть одна европейская национальность, которая бы не была в числе пленных? Я вот сейчас смотрю, Марк Анатольевич, но меня удивило то, что венгры на третьем месте после немцев и японцев. Ну, вроде небольшая страна, вроде так это самое. И сопоставимо с японцами абсолютно. Откуда столько венгров взято было в плен, если с японцами там эти квантунские дивизии громили. Там должно было быть очень много пленных. А венгров... В армии чуть больше миллиона. И причем там еще была монгольская группировка князя Девена, поэтому здесь как раз кажется, что больше. Но дело в том, что венгры, собственно говоря, наиболее активно воевали против нас, из, если не считать Германии. И в зверствах они немцам не уступали, а кое-где и даже происходили те же события под Воронежем, наверняка, в кости дела где занимались убийством мирных граждан в Но я не об этом. Вы обратите внимание на характер Великой Отечественной войны. Это впервые была война на истребление. Раньше такого не было. Раньше войны развивались для территориальных каких-то захватов. В данном случае они тоже были. Но прежде всего это было уничтожение кого, коммунистов. И, по сути дела, извините меня, потери поля боя 9 миллионов, а 18 миллионов мирных жителей. Где, когда, какая война такое отличала? Но, тем не менее, как говорится, забывают почему-то об этом. А почему? Российская Федерация находится в крайне неудобном положении. Почему? Да потому что воевали капиталисты, диктатура буржуазии воевала против диктатуры пролетариата. Она воевала против коммунистов. И коммунисты победили. А как буржуазная Российская Федерация это признать? Как? То есть, если уже, извините меня, нельзя же быть наполовину беременным, а в проруби болтается только известный предмет. Надо же до конца идти? Вот мы признаем, что Сталин верховный главнокомандующий, а почему тогда, как говорится, мавзолей, где лежит создатель Красной Армии и значит, анфилады героев, где находится и памятник Сталину, во время праздников закрывается какой-то там картон. Что это такое? И вот здесь как раз мы и получаем с вами, что, по сути дела, и, с одной стороны, неудобно сказать, что, товарищи дорогие, вы-то воевали против нашей страны, как страны коммунистической, и начинают говорить о Холокосте. Ну, безусловно. Наличие уничтожения евреев Франции, Голландии, Бельгии, Польши, Прибалтике, оно присутствовало. Но обратите внимание на ту же таблицу. Там в числе военнопленных евреев. А ведь итальянцы, венгры и румыны своих евреев евреями не считали. Они не подвергались в этих странах преследованиям. А в Румынии в том числе не подвергались преследованию и цыгане. Поэтому и в числе военнопленных и цыгане отметились. Но больше всего меня поражает позиция интересная в этом вопросе Польши. В числе военнопленных, взятой Красной Армией, 60 тысяч поляков. Вы не подскажете мне, сколько было войск польскому, которое вместе с Красной Армией шло воевать против гитлеровской Германии? Я подскажу, что полмиллиона было поляков, которые надели э, вот ту мышиную форму, в которой против нас воевали, а но не, не очень любили они воевать на Восточном фронте, им больше в тылу нравилось. Нет, ну и на Восточном фронте они тоже были, иначе как раз в плен взял. Вот. Так вот, в войске польском было 25 тысяч человек, причем большая часть из них были не поляки, а советские граждане. Просто после того, как в 1941 году армия Андерса сбежала в Ират из Саратова. И потом блукала по всему миру и по признанию Александра, значит, фельдмаршала, значит, что обеспечили сносную обстановку в районе монастыря монте в Все, что он мог о них сказать. Но 60 тысяч военнопленных, простите меня, это 5 дивизий, по меньшей мере, военного времени. Взятых в плен Красной Армии. И меня поражают здесь еще очень интересно много вещей. Например, вот Люблинские поляки, там ТДТП с Красной Армией пришли, там Ванда Василевская. В конце 43-го года. В Варшаве. Прошел, будем говорить, съезд. Ну, не съезд, не съезд. Собрание представителей различных пар. На котором было учреждено новое правительство. Под названием Краева Рада Народова. Я напоминаю, конец 43-го года. Еще не начались эти 10 знаменитых сталинских ударов. Еще на Восточном фронте дела колебались. А они уже собрались и организовали. Но лондонские поляки туда не пришли. Тем не менее в Ялте было принято решение о том, что в правительство стран освобожденных от фашизма включаются представители всех антифашистских сил. И советский же это дело выполнял. Вот посмотрите, возьмем Польшу. Там было трехпартийное правительство. Болеслав берут самая польская рабочая партия, то есть польские коммунисты. Польская партия Людова, Миколайчика, который приехал для этого из Лондона. И партия стороннистов Людова, то есть крестьянская партия. Причем каждая из этих сил располагала своими воинскими подразделениями. У, э, у польских коммунистов была гвардия Людова, у Миколайчика армия Краева, и у Ледова были так называемые батальоны хлопские. Может, слышали когда-нибудь? И если мы с вами посмотрим, а кто же, собственно говоря, пришел к власти в Европе после того, как оттуда были изданы нацисты. А это очень интересно. В Венгрии – Отечественный фронт. То есть все антибольшевистские силы. В Чехословакии вернулся президент которого... Бенеш. В Польше, я уже сказал, в Румынии ни много ни мало король Михай, которого Сталин наградил Орденом Победы, в Болгарии многопартийный Отечественный фронт. Простите меня, а где оккупация, где привезенные в обозе, так сказать, правители этих стран? Марк Анатольевич, то еще интересно, оказывается, маршал Рокоссовский, этнический поляк, очень любивший э, свою родину Польшу, когда был направлен товарищем Сталином, он там настаивал и требовал прирезать Польше еще больше немецких земель, расширить, углубить, так сказать. И, по-моему, даже Калининград предлагал в Польшу, э, как назывался этот город тогда, э, э, при, не помню. Кенигсберг. Ну, Кенигсберг это по-немецки, а по-польски еще как-то тоже нака. Ну, я понял вас. А, <с будем <с говорить <с так. Но дело не в этом. Знаете, на эту тему даже есть один анекдот еще интересный. Когда поляки, думая, надеясь, что еще земли достанутся, решили вернуть себе Львов. Ну, под прилом того, львов -то никогда в Российской империи не был. Поэтому его, что после Версальского мирного договора отдали полякам, и они считали, что историческая справедливость в том, что якобы вернуть Львов в Польшу. Вот они к Сталину приехали. И говорят, Олег Семенович, надо бы, как говорится, Львов вернуть, все-таки это никогда не был российским переносом. Ну, Львов не был, зато была Варшава. Вот. Понимаете, в чем дело? И вот здесь ситуация очень интересная. Ведь нам говорят, что была оккупация в Восточной Европе. А это ложь. Да, советская группа войск в Германии была, но в Германии. И я напомню, что там тоже было двухпартийное правительство. Коммунисты Вильгельма Пика и социал-демократы от Агротеволя. Вот там были наши войска. В Венгрии они появились после 1956 года событий, когда стали там убивать коммунистов. В Чехословакии они появились после 68 -го года, а в Польше после 70-го, когда прошли волнения в Иганске. Ну, это были страны во что Мар Марк Анатольевич, а я вот не помню, чтобы в Болгарии или в Румынии стояли контингенты а советских было, войск. А их и не было там. Никогда там не было. Это при том, что это две страны, которые воевали на стороне Третьего Рейха против нас. И мы их обязаны были и оккупировать, и поставить там хотя бы пару экспедиционных корпусов. Ну, извините меня. Ведь э, по всей Европе, э, восточной, это произошло. Значит, я уже не говорю о том, что в Югославии вернулся Ранкович. И склонил, собственно говоря, на сотрудничество с НАТО. Вы, по молодости лет, не помню, но я помню, значит, карикатуры в «Крокодиле» Иуда Тита. Понимаете, в чем дело? То есть, по сути дела, когда говорят о том, вот очень любит господин Надеждин рассказывать, как там и прочие там господа хорошие, как там оккупировали, освободили, но не ушли, так ушли оставили там коалиционные правительства. А вот в 1948 году, когда начал действовать предложение по плану маршала, вот эти все буржуазные силы, проиграв, будем говорить, голосование в своих парламентах, начали организовывать заговоры. Вот тогда и с ними, как говорится, обошлись, как положено. Но обошлись сами, те же их граждане. И вот когда, собственно говоря, произошли события в, в Венгрии, кто это был? Это были вот те буржуазные партии вместе с церами Хорти и ребятами из крещенных стрел Салаша. А откуда они пришли? Из ФРГ. Откуда пришли вот эти помощнички Дубчика в Чехословакии? Из ФРГ. Кто поддерживал, как говорится, финансово выступление солидарности в Гданьске? Американцы и опять ФРГ. Вы понимаете, в чем дело. Но больше того, я напомню вам одну очень интересную вещь. Ведь, я уже вам сказал, на Ялтинской конференции было решено, что в создании правительств стран Европы принимают участие все антифашистские силы. Во Франции это были коммунисты и их партизанские отряды МАКИ. В Италии это был Тольятти и партизанские отряды Гарибальди. Их запустили в правительство на год. В 1946 году и Тольятти, и Торрес получили попули прямо в стенах парламента. А американцы потребовали удалить коммунистов, несмотря на выборы. Но извините меня, когда в том же сорок пятом году тот же Миколаевич принимал участие в выборах, его партия была вторая по очищенности после э -э, Польской рабочей партии. Туда, правда, потом вошли э -э, партизанские отряды Роли Жемерского и партия революционных коммунистов Осуп Моравского и движение патриотической молодежи, они все вошли в польскую рабочую партию, тогда стала польско-объединенная рабочая партия. И возглавлял ее коммунист владе... Самый... Беррак. Кстати, его жена, Молгожат Фарнальска, вместе с Павлом Финдером, главой, как говорится, польской рабочей партии, были расстреляны фашистами. И все... Коммунисты, которые находились на территории Европы, так или иначе, либо сражались с фашистами партизанских отрядов, либо гибли э, в гестапо, в тюрьмах. Но сейчас происходит обратно. Вот Советский Союз, там диктаторы и так далее, и тому подобное. А почему? А простая вещь. Вы видите из таблицы, они все были союзниками Гитлера, все пришли на нашу территорию воевать. Там не отметились, пожалуй, только Англия, Швейцария и, пожалуй, Греция, а остальные это все. На территорию нашей страны только официально вели свои войска. Испания, Италия, Венгрия, Румыния, Словакия, Финляндия. Это только официально. Но Франция выставила две дивизии СС. Напоминаю, что дивизии СС добровольные были. Это Шарлемань и Лотаринги. Дивизия СС Бенелюкс. если вы вроде на таблицу, там бельгийцы есть, 2000. Откуда они взялись? Это вот те бельгийцы, которые служили в дивизии СС, сформированной в Бенилюксе. Да, не дивизия СС Нордмарк, скандинавская дивизия СС Викинг, где служили шведы. Вы обратите внимание, там и шведы пленные есть. Ну, аж 72 и они последние, но вот зато маленький Люксембург, они даже 11 пацанов футбол на чемпионат Европы собрать э, с трудом могут. У Люксембурга 1652 взятых нами в плен э, военнослужащих. Вот это, Откуда да? у Люксембурга столько пленных? А сколько их перебили? Дивизия СССР, Соединенная Люксембурга, Бельгия, Нидерланды. Понимаете в чем дело? Вы обратите внимание, там есть очень интересная одна строчка. Евреи 10 тысяч. Откуда они взялись? А ведь это опять поддельно просто. И в Италии, и в Венгрии, и в Румынии и евреи гонениями подвергались. Они считались гражданами этих стран. А в Румынии, кроме того, такими же гражданами считались цыгане. Вы обратите внимание, что цыгане тоже в этом списке есть. Вот из румынских войск. Марк Анатольевич, тут зрители периодически задают вопросы. Вот Анжелика спрашивает, почему западные буржуа не лезли к Чехам, Венграм и так далее. Уже тогда, мол, стоял вопрос ресурсов. А я вспоминаю: просто пока был Советский Союз и Варшавский договор, и пока была такая вот большая мамка с сиськами из которых можно было высасывать, я имею в виду Советский Союз, богатый, они спокойно присосались и сосали все, что было можно, особо кроме радикалов, никто не дергаясь. Как только исчерпались эти дела и появился Европейский Союз, ребята переориентировались, и уже у них появились протестные силы, уже у них появились солидарности, и поперло, поперло, поперло, и мы увидели, как эти наши братья перешли в Европейский Союз. Вы знаете, я вам так скажу. Я давно перестал делить людей по национальностям. Я считаю, что людей надо делить не по национальностям. Вот эти 10 тысяч евреев, пленных, а что они стоят одного коммуниста, советского офицера, еврея, который поднял восстание в Сабиборе? Да они мизинцы его не стоят. Понимаете, в чем дело? Или они стоят хоть один мизинец Павла Финдера, главы польской коммунистической партии, которого расстреляли в Польше. А ведь он еврей по национальности. Вопрос как раз заключается в этом. Что здесь война была не между странами, а между классами. И вот поэтому то Российская Федерация сегодня и находится в такой ситуации. С одной стороны, как говорится, а какой, собственно говоря, Российская Федерация имеет право на победу советского народа? По крайней мере, если она имеет право, такое же право имеет и Украина, и Белоруссия, и Казахстан, и все остальные республики. Все участвовали в этом деле. А почему исключительность такая? Извините меня. Марк Анатольевич, ну, Российская Федерация и не приватизирует победу, она делится победой. Другой вопрос, что та же Украина отказывается от роли страны-победителя. Украина говорит, что мы на стороне Третьего Рейха. Мы как раз и проиграли, потому что нас выкупировали. А, знаете, вот здесь они очень интересно играют. С одной стороны, они не едут на празднование Холокоста. Не приходят. Вообще детская игрушка. С другой стороны, говорит, вот мой... У меня четыре там, де, брата было у деда, три погибло в Бабьем Яру, один отвоевал, у него родился сын, а у этого сына я. Понимаете, в чем дело? То есть, с одной стороны, он играет в потомка э, воина Красной Армии, а с другой стороны, играется с бандеровцем Но опять-таки говорю, это означает только одно, что нет убеждений у него, и есть буржуазная идеология, где все выгодно, то, что приносит тебе прибыль. А есть коммунистическая идеология. И вот здесь, поэтому Российская Федерация находится в таком неудобном состоянии. Признать коммунистическую идеологию справедливой она не хочет. А ведь это неразрывно связано с победой в Великой Отечественной войне. Потому что именно диктатура пролетариата победила диктатуру буржуазии. Советская власть. Вот о чем где-то речь. Понимаете меня, Сергей? Марк Анатольевич, ну вот э, переписывание истории – это не э, прошлое. Переписывание истории это будущее и ради этого будущего ребята стараются, отрабатывают транши, гранты, все что, все что только можно. И мы же понимаем, что вот сейчас вдруг на Украине Владимир Зеленский заявляет, что будет праздновать вместе с поляками столетие разгрома Красной Армии, Армии Пилсудского и Петлюры. Климкин вдруг говорит, что справедливость должна восторжествовать, и братская Польша, потерявшая в результате пакта Молотова-Риббентропа свои территории, должна обрести их и восстановиться в своих границах. Уже идут не просто намеки. Вот у меня ощущение, что это, подготовительные процедуры шли долго, а сейчас, когда они подкрывали свои вонючие пасти, они вышли на финишную прямую. Ну, Как минимум в отношении Украины все становится понятно. Поляки работали с западными украинцами готовили там кадровый потенциал Украинские политики, буржуазии поставленные, они готовы отдать без боя, как когда-то Ющенко э, «Остров Змеиный» румынам просто так взял и отдал. То есть мы стоим перед разделом Украины, только вот э, не знаю, где будет этот мюнхенский сговор, где это официально все распишут, э, но и Буковина, и Закарпатье, и Галиция, и Волынь могут отойти к своим прежним хозяевам, получается. А почему нет? А почему нет? Но вы же отказались от коммунизма. Вы же отказались от завоевания этого, этого строя. Вы отказались от завоевания советской власти. Так как вы рассчитываете сохранить то, что получили благодаря советской власти? Извините меня, так не бывает. Вот э, вы заявляете что вы это ваше право вы право якобы правопреемники украинской советской социалистической республики замечательно но тогда почему вы отказываетесь от идеологии украинской советской социалистической республики почему запускаете бандеровскую идеологию которая воевала с украинской советской социалистической республикой почему нет ребята так не бывает или вы Твердо стоите на своих позициях, и тогда ваше дело право, враг будет разбит, и победа будет за вами. Или вы хотите, как говорится, проскочить между капелью воды, а так не бывает. Самая лучшая политика – это честность. Понимаете, можно манипуляциями добиться каких-то временных успехов, но в результате все равно проиграешь, если нет твердой идеологической платформы. Вот сейчас идет обсуждение Конституции в Российской Федерации, Я вчера посмотрел. С одной стороны, им бы хочется, говорят, вот у Советской Конституции была такая ясная преамбула. Потому что они ясно, четко прописали в преамбуле идеологию. А вы что хотите? Они ясно сказали, кто мы, откуда взялись и куда идем. А вы можете это сказать? Нет. Поэтому предложил, например, Третьякова, давайте какому-нибудь писателю это дело поручим. Ну, давайте писателю поручим, а лучше еще певцу, он споет. Ну, я читал пост Третьякова, в принципе, он с большой обеспокоенностью все это говорит, и понятно его... Это обеспокоенность, но тем не менее, ведь люди, с одной стороны, стреножены, а с другой стороны, я слышу голоса своих же товарищей, и я их поддерживаю в этом, что, ребят, у нас неразрывная история нашего Отечества от Рюриков, Ивана Грозного, Петра, Екатерины, Ленина, Сталина, даже у Горбачева в а пятнышках. Вот это большой обман. Очень большой обман. Я вам задам один простой вопрос. Скажите, пожалуйста, кто с Мумаем на Куликовом поле бился? Чья армия? чья войска? Ну, дробления тогда были, и княжества были сами по себе. Причем разбиты были они на разные группы, это и там, это и это там были русские князья ну, и дружины. Великое княжество Московское, а Великое княжество Рязанское было союзником Мумаем. А за два года до Куликовской битвы Великое Княжка Московская уничтожило Великое Княжство Кресткое. Где тут преемственность? Хорошо. Начал возводить некое серьезное государство. Иван III, почему назывались собирателем. Он уничтожил удельных князей. То есть мелкие государства, внутри своей страны, ведь государство отличается чем? Крупная, но маленькая, это не так важно. Главное, что у него есть определенный суверен, есть свои структуры управления, есть своя там, денежная единица и так далее и тому подобное. Вот Иван III начал уничтожать. Иван III умер. И что? И дело опять покатилось вниз. Ивану IV пришлось добивать уже неудельных княжей княжище и князей, а их потомка. Закончилось. Прекрасно. Хорошо. Смутное время и так далее, и тому подобное. Пришел Петр Первый, уравнял дворянство. Заявил, что все дворяне, какого ни рода не были, должны начинать службу в армии рядовым. Сразу дворяне нашли способ с рождения ребенка записывать в армию, и, как говорится, к 17 годам он там уже сержанта вывозил. А Екатерина II вообще подписала указ э, в 1963 году о вольности дворянства. О праве вообще не служить. Хотя дворянство служило и сослов. Извините меня. И, по сути дела, э, Российская империя, особенно после э, Российской империи, будем говорить, второй половины 19 века, представляла собой зрелище весьма жалко. После крымского поражения, собственно говоря, российское государство только поражение ожидали. Несмотря на успехи наших войск в, в Болгарии, подписанный Сен-Стефанский мирный договор, Берлинский конгресс, и все это аннулируется. Вроде бы разобрались, с кочевниками Средней Азии. А нет. Требования той же Европы и вместо единого российского государства появляется Хивинское ханство и Бухарский Эмират, с которым пришлось решать наружу советской власти. Казалось бы, будем говорить, это самое, вроде как бы решили определенные вопросы с Кавказом. А нет. Не получилось решить вопрос с Кавказом до конца. И вот так, и вот когда к 1917 году подошли, собственно говоря, от Российской империи не осталось ничего. Когда выступили против императора его собственные братья, начальник генерального штаба, генерал Алексеев все командующие фронтами. Где же тут преемственность? Кто Марк сделал? Анатольевич, сделал? вы в родственных связях копошитесь, а я говорю, что для людей слово Россия, Родина, Советский Союз, Российская Империя, ну вот это вот, это моя земля, это моя большая, великая Родина. И я, если не дай бог новый фашист придет, я без всякой привязки встану и выйду ее защищать и, и, это... и жизнь отдам за и Отечество. Это Но как всегда нам придется воевать на два фронта, против врага внешнего и врага внутреннего. Вот здесь даже сомнений нет. Внутренний О, враг снимаете, Сталину снимаете, удалось внутреннего врага утопить, готовили, погасить грохну. Чем э, разорвали связь между Российской империей и Советским Союзом большинства? Чем они разорвали? Всеобщей грамотности населения. Его обучением, его образованием, его социальными лифтами, основанными на коммунистической идеологии а не на идею кухаркиных детей, которая сейчас, извините меня, подспудно влезает опять. Когда все больше и больше, количество бюджетных мест сокращается. Мы с вами уже в прошлый раз говорили, прекрасно, дети, детей нарожают, а где им учиться и работать будет? И на какие деньги? Вот о чем идет речь. Понимаете, можно много говорить про преемственность, но преемственность только одна – я вижу эту преемственность, когда говорят на одном языке. Это да. Вот это преемственность. Точка. Потому что и русские княжества, которые находились самые разные, и Российская империя, и Советский Союз, они говорили на одном языке. Да, вот эта связь. Но что делают сейчас с русским языком? Простите меня. Вот о чем идет речь. Поэтому преемственность не должна быть искусственной. Большинцы сказали, мы не являемся преемниками Российской империи. Мы начинаем с чистого листа. Мы начинаем выводить народ из землянок и бараков. Мы отправляем детей, крестьян и рабочих учиться на рабфак, Нам нужна своя интеллигенция, нам нужна своя наука, нам нужна своя экономика. И они это сделали за 10 лет. Прошло 30 лет с момента, когда не стало Советского Союза. Где экономика Российской Федерации? Она есть? Вот тут и оно. Да какая уж тут преемственность, простите меня. Если есть у кого преемственность нынешней Российской Федерации, это с февралистами. Это с теми с временным правительствами. Вот у них прямая преемственность. Ой. Марк Анатольевич, но, ну, э, честно говоря, хочется созидательного, конструктивного разговора. Вы стараетесь вот э, разорвать этих буржуев проклятых, которые нам жить не дают. Все, конечно, это понятно. И попытки восстановить справедливость, вон, послушайте, что наш президент говорит. Я понимаю, насколько он стреножен и обязательствами человеческими, и то, что до сих пор не сидит и не расстрелян. Чубайс, например. Да? Вот. Но тем не менее, медленно, со скрипом колесо истории крутится. Хотят кто-то, не хотят, мы все равно выйдем на светлую проторенную дорогу, с которой нас, товарищи американцы, руками Горбачевых, Яковлевых в свое время столкнули. Вся частный... на производства. Ошибки мы должны устранить, которые были тогда, в конце 70-х, 80-х. Хрущевские ошибки. А вот пока мы с вами, вы не признаете эти все-все-все ошибки, где сами себя сломали? Я их вижу. Я их могу перечислить все. И за каждую из них надо было не просто, как это сказать, накол на площади приютного сажать. И за савнархозы и за общенародное государство, и за э, значит, э, выдачу крестьянам, э, как говорится, э, средств производства. Никита Сергеевича за каждое из этих дел надо было накол сажать. Я же не спорю. Вопрос заключается в чем? А как повернуть надо путь Сталина, если его заранее объявили кровавым диктатором? Как? А я напомню вам один очень интересный разговор. Дадите мне такую возможность. Рузвельт обратился к своему личному другу, чрезвычайному полномочному послу Соединенных Штатов Америки в России Джозефу Дэвису, и спросил: во всех странах Европы была пятая колонна, которая поддерживала Гитлера, почему ее не было в СССР? Знаете, что он ответил? Они уничтожили перед войной. Вот что ответил Джозеф Дэвис. Они ее уничтожили перед войной. И советская власть совершала ошибку, не боялась ее исправить. И первая реабилитация несправедливо осужденная была уже в 1938 году. И очень многие вышли из тюрем или посмертно были реабилитированы. Но 4 миллиона доносов, что Сталин написал? Или как? Извините меня. И если вы сделаете анализ, вы увидите, что рабочих и крестьян все эти репрессии практически не касались. Они касались блудливого сословия. Вот почему она так бесится. Вот о чем это говорит. Марк Анатольевич, ну вот это блудливое сословие, чем оно э, себя выгодно э, всегда позиционирует, они могут скопироваться, объединиться, и э, как Костя Эрнст, там, этот Познер, другие, э, захватить вот те самые рычажки, если на которое мы не давим, то в блудливое сословие превращается и наше будущее страны. И вот здесь очень и очень трудно. Сталину удалось жестко, репрессивно, за что его сейчас ругают, критикуют, причем даже самые хорошие российские патриоты. Мы не должны повторять сталинские репрессии. Мы должны покаяться за миллионы, миллиарды россиян, советских людей. То есть, То есть, понимаете... Людей можно покаяться, но, к сожалению, эти не были советскими Ленинградами. Они врагами советской власти были. Вот так. Понимаете, в чем дело? Все любуются красотами Ленинграда. Красивейший город. Но кто-нибудь вспомнит, что в фундаментах этого города 200 тысяч костяков лежит. Кто-то это вспоминает. Нет, но вот он, красивейший город, Северная Венеция, и действительно произведение искусства, кто-то спорит. А 200 тысяч костяков, которые лежат в фундаменте, это как? Все говорят о том, что Иван Грозный, как говорится, скрепил державу, да. Но спросите тех князей и бояр, которые пошли опричником под саблей, Или новгородских бояр и житих людей. Где они? А? Извините меня. Люди никак не хотят понять, что у правителя особая логика. Что иногда вынуждены идти на такие меры, он сознательно знает, что его будут проклинать за это. Но он делает это. И называется это по христианским канонам самопожертвование. Если переходить к христианским канонам, он душу свою жертвует, лишает ее царствия небесного, как говорится. Хотя я атеист. И вот результат. 9 мая 1945 года. И самая великая страна на земном шаре – СССР. Вот и все. И бегают вокруг Сталина все эти Черчилли, Рузвельты, Труманы, крутятся вокруг. А что? А он спокоен. Вот о чем идет речь. Результат. Помните, как когда-то Владимир Ильич говорил по поводу Брестского мира? Мы вынуждены найти на эти условия. Да, позорного. Да, похабного но жизненно необходимого нам мира. Уж как Ленина не осуждали, до сих пор продолжают. И никто не вспоминает, что через шесть месяцев Брестский мир был денонсирован. После революции в Германии. Никто ведь об этом не вспоминает. Ну а как же, Брестский мир, предательство и так далее, и тому подобное. Вот это и называется то, что правитель, если он озабочен благом своего народа. Он выставляет себя на самопожертвование, на осуждение, на оплевывание, на все что угодно. Но он делает то, что приводит к величию страны. И вот это логика правителя. История прощает все. Она не прощает только слабости. Ну, вот тут как раз о слабости и силе государя. Посмотрите, может быть, прекрасным человеком, отличным семьянином и мужем, был Николай Романов, Николай II. Даже говорить, кому Романов не терял. Ну, бывает. Как государь он оказался очень слаб, и то, что он страстотерпит, скорее его вина в том, что он потерял он, страну, он, корону он, и свою семью. А вы не помните, а? Ой, сейчас не могу вспомнить. А называли его Николай Кровавый. Вы что, забыли Ходынку? Вы забыли Обуховский расстрел? В последствия истеричности и слабости государя, когда он не может принять решение на стадии, когда можно решить вопрос, договориться или поставить свою волю над, и вынужден потом реагировать кроваво, вместо того, что мог сделать спокойно, без этой страшной крови, Извините. понимаете? Я не знаю, что было бы, если бы история со сложательного наклонения не знает. А вот что есть, то есть. Позор японской войны. Позор Первой мировой войны, когда полстраны отдали немцам. Извините меня, это самое, э, расстрел э, Ленский. Когда англичане, Лена Голдфилдс, приняла решение о расстреле русских рабочих. Губернатор Бантыш-Каменский с ними согласился. Ротмистр, ротмистр Терещенко расстрелял, а батюшка не дернулся даже помните, что он писал, когда первая перепись населения была о своей профессии? Не помните? Хозяин земли русской. Он писал. Хорош хозяин. Когда все его недолгое правление, 21 год. Страшнейший кровопролитие, за что и прозвали его Николай кровавый. Вот о чем идет речь. Понимаете? Когда-то Фердоуси писал в шах это было 4000 лет назад. Вот. «Осудишь его, и на тысячу лет запомнят, был шахом обижен поэт». Но разве задержится в людских душах, что здесь не поэт был обижен, а шах? Ведь древняя мудрость даром гласит. Или шах убивает, или сам он убит. Стань шахом поэта, не хуже его он станет кровь у народа своего. Ведь древняя мудрость и даром гласит. Или шах убивает, или сам он убит. Понимаете, в чем дело? Но бывают такие случаи, когда вынуждены пойти на жертвы. Но самое главное, чтобы результат был. А у Николая II одни жертвы и никакого результата. И страна доведена до такого состояния, что дальше некуда. Ведь никто не стал защищать Николая II, Никто! История Российской империи закончилась в этот момент, когда перестали защищать э, империю. Помните, как э, говорил один э, писатель? «Империя жива, покажи живы ее солдаты». И я пока еще, говорит, умирать не собираюсь. А здесь не было больше, кому защищать Российскую империю. Так что в ней, какую преемственность не искать? Ну вот вы сами подводите меня к выводу, а где были солдаты Советской империи в августе 91 -го? Почему они сидели в казармах, потом писали многие в мемуарах, мы ждали приказа, приказа не пришло, мы офицеры, мы солдаты, мы хотели защитить родину, приказы нас предали, продали маршалы и генералы. Совершенно... Ведь то же самое же случилось. Совершенно верно. Нет, здесь не так. Здесь даже если маршалы приказали, если федмаршалы, солдаты бы не пошли. Я лично разговаривал с Вареником, когда он в приезжал. Говорю, как же так? Что же вы, как говорится, Советский Союз так легко отдали, а мы кровопролития не хотели. Понимаете? Вот здесь есть очень интересная вещь под названием теория зла. Правитель вынужден пойти на меньшее зло для того, чтобы случилось большого зла. Потому что за большим злом всегда стоит очень большое зло. Это, извините меня, аксиома. И если ты хочешь, благосостояние своей страны, благосостояние всего народа иногда приходится идти на жертву. Вот простой вам пример. Вы хорошо знаете, что такое Шенграбинское сражение. А ведь это предверие устерлицы когда узнали, что э, французы взяли Архольский мост, и армия Кутузова практически отрезана, он посылает 4 тысячи солдат во главе с Багратионом задержать французов, чтобы 50 тысяч русских войск отступили. И когда они уходят, он говорит, если завтра хоть одна десятая часть вернется, я счастлив буду. Он заранее 4000 человек на смерть послал, чтобы спасти армию. Извините меня. И куда деваться? Вот у нас очень любят рассказывать про э, этого самого палача Хакасии Аркадия Гайдара, которому в те годы 18 лет было. Хотя там шла очень серьезная драка с, бандит, с бандитизмом. Но дело не в этом. А когда спросишь людей, а как Аркадий Гайдар погиб? Жмут плечами. А было ему 38 лет. И когда он военный корреспондент Красной Звезды оказался в части, которая была окружена, отступая вместе с ней, надо было перейти через э, переезжие из И пулеметчика убило. И Гайдар лег за пулемет, и там погиб. Ему было 38 лет. Он 903-го года рождения. А сейчас Карасев рассказывает, что Зеленскому всего 42 года, он неопытный. Ну, о чем речь? Понимаете меня? И напрасно, понимаете, нельзя срастить ежа и ужа. Так не бывает. Либо мы принимаем сторону Российской империи, и тогда никакой преемственности с Советским Союзом речи быть не может. А тем более, если принимаем преемство февралистов. Либо мы принимаем преемственность Советского Союза, и тогда нет частной собственности наследства производства. Анатольевич, но вспомните, я вот учился бы студентом в приборке, у нас был предмет, назывался научный коммунизм, но он уже тогда, даже в институте, был симулякром, имитацией, не было научного коммунизма, никто ничего естественного, нормального не разрабатывал, наука общественно-политическая замерла, умерла в застое, Совершенно. в болоте. И поэтому Советский Союз не выдержал, потому что мозги не работали в эту сторону. Совершенно верно. Вы абсолютно правы. А почему? Потому что Никита Сергеевич выражал интересы класса мелкой буржуазии, класса крестьянств. И поэтому коммунизм у него был. Это холодильник полный жатвы, отдельная квартира на каждого четырех человека, ржавая тачка. Все. Предел мечтаний мелкого буржуа. Поэтому потребовалось им привлотить коммунизм в дом. Поэтому исключены были из школы э, преподавания Конституции СССР как предмета и логики. Умные были не нужны. И рано или поздно это должно было кончиться. Потому что прививание мелкобуржуазной психологии, когда главное, что лежит в кармане, и неважно, откуда ты это взял, Помните старый советский фильм? Это самое «Берегись автомобиля». Там есть очень любопытная одна сцена. Вот когда там дачу строят. Прибегает жена Миронова и кричит, тут-то новых дачу отнимает". Сидит по правильно делают. А мы не допустим жить на трудовые доходы. Миронова ну почему не трудовые доходы? Человек умеет жить. И тогда звучит сакраментальная фраза. Ты мне скажи, ты мне только скажи, откуда у директора трикотажной, директора трикотажной фабрики деньги на двухэтажную дачу? Понимаете, в чем дело? А ведь потом-то что стало? Ну, знаешь, что вор, знаешь, что ворует, но человек достойный уважения. И как Райкин говорил, пусть будет 10 в театре просмотр премьер, кто там? За Завсклад, Туворовед, директор магазина. Хозяева жизни, черт побери. С другой стороны, при Сталине работали артели. Вы сами говорили, какой процент боеприпасов готовили те самые артели, то есть коммерческие структуры. А Хрущев пришел и порушил эти самые коммерческие структуры. Вы поймите, для Сталина промкооперация, это была переходная ступень между частной собственностью производства и общенародной собственностью. Нельзя было сразу перескочить эту пропасть. Надо было выставить мост. Но промкооперация работала по советским законам. Там все были условия. И больничный лист, и рабочий день, и отпуск. И все на свете. Извините меня, и цены регулировали. И помогали этим промортелям, они же работали на местном сырье. Им выделяли определенные фонды для этих, чей. Помните, очень хорошо. Интересно, об этом ветру рассказывают э, в Золотом Теленке. Как Корейка выделяли здоровому участнику, да? Деньги на развитие производства, сырье, там, материалы. Приехали, посмотрите, как здоровый участник использует кредиты. А у него все производство. Две бочки с водой, из одной вытекается, того уже первый ливает, потом мальчик несет ведро обратно. А он то все на рынке спустил. Вот и весь здоровый часть. Но ведь вопрос, а куда делись эти люди из промкооперации? Они-то перешли в теневую экономику. Потому что как шили они вышли, так и шили. Я очень многих таких людей знаю. Как шили одежду, так и шили. Как вы делали меха, так и вы делали. Может, только ювелиров подпольных не было. Но зато были врачи частные, зубные, которые говорили, пожалуйста, коронку могу из своего золота вам сделать. Такое тоже было. И вот это начиналось с этого. И вы знаете, что самое жуткое? Они же, не платя налоги, уходя в тень, куда их просто выбросили, они приучили своих детей, внуков и общество наше, что не платить налоги, обмануть это подлое государство, это доблесть. Вместо... Вместо того, чтобы это преступление, это зло против Родины, это стало доблестью, и люди лезли туда, где можно обмануть, где лучше дать на лапу какому-то чиновнику, кормили, развращали чиновника и превратили чиновника в человека, который сказал, а что я просто взятки с них беру? Я сам хочу стать барыгой, писать законы, зарабатывать миллиарды, и чтобы у меня не просто двухэтажная дача была, вы знаете, а... что там самое смешное. В статье 38 я Конституция разрешала индивидуальную потребность. Надо только было патент купить. А он штука дорогая. От 2 до 4 тысяч рублей стоит. Не хотели платить. Жалко было. Вот так. Да, грустно это все. Марк Анатольевич, давайте потихонечку подводить черту под разговором. Все-таки у нас э, э, речь об истории Великой Отечественной, которая оболгана была э, западными нашими партнерами невероятными. И вот сейчас, на ваш взгляд, мы э, в состоянии, Российская Федерация, даже буржульское государство, э, нанести контрудар удар хотя бы внутри страны нашим детям начать э, рассказывать перевоспитывать. Воспитывать, точнее, воспитывать э, вновь заново маленьких садиков со школ, э, вузов, чтобы наша детвора получала от хороших патриотических учителей информацию и сама становилась патриотической. Ну, конечно, да вы спорил. Вы позвольте рассказать вам один старый анекдот. Гуляет человек по зоопарку, подходит к клетке слона, а там вывешен рацион. На двух листах. Он подзывает, слушай, а что, слон-то все съест? Его. Съест он съест, да кто ему даст? И вот здесь тот же самый вопрос. На каких учебниках учатся наши дети? Наши внуки. На каких учебниках они учатся? На Солженицыне? История Отечественной войны шесть строчек. Зато о сражении под Элиломейном или... У монастыря монте там целые страницы. Вы о чем, Сергей? Вы о чем? Скажите мне, пожалуйста, когда э, последний раз в прокате шел, например, фильм по телевизору «Они сражались за Родину». Когда вы последний раз его видели? На телеканале «Культура» совсем недавно. Я вот еще читаю у меня в «Друзьях» дочка Георгия Буркова, э, ну, просто вот ссылки у нее появляются с телеканалов. Да, бывает, но не так много. Вот и оно. А когда последний раз вы видели фильм «Солдаты свободы»? М -м, вообще не помню, что это за фильм. А, -а, -а. Это... а вот этот четырехсерийный фильм, в котором рассказывают о том, как коммунисты Европы дрались против фашистов. Во всех странах Европы. В Польше. В Словакии, в Венгрии, в Румынии, в Болгарии. Именно как дрались коммунисты внутри этих стран. Кто-то и оно. А кому это надо? И вот нельзя не удастся нам нанести ответный удар даже внутри страны только по одной простой причине. Что правительство нашей страны и ее руководство не хотят ответить. А против кого велась Великая Отечественная война? И кто победил в Великой Отечественной Вот они на эти два вопроса честно отвечать не хотят. И поэтому все эти потоки, извините меня, ну, отдельные личности можно сказать, да, ты там стараешься, ты молодец, ты мучаешься, там, тра-та-та. -та. Но с одной стороны обвинять в Польшу, извините меня, э -э как говорится, в о том, что она, так сказать, вместе с Германией развела войну, и тут же признавать Расстрел в Катыни, который совершили немцы. Извините меня, захоронение находится на территории пионерского лагеря, который исправно функционировал до 22 июня 1945 года. Точнее, на месте его блока питания. А расстреляли, по словам тех же немцев, комиссии Гехта. В ноябре 1940-го. Так что, пионеры по тропам ходили? Или что документы в карманах были у людей, когда это НКВД у арестованных документов в карманах. Или что убиты немецкими пулями калибра 7,65, а наше оружие 7,62. И немецкое поле просто не влезет. А что руки, связаны бумажным шпагатом, который в СССР не производился до войны, об этом все забыли. Достали этот пакет номер один. Вот, секретные документы. Они в 90-м году еще были опубликованы. Где ЦКВ КПБ назвал ЦК КПСС. Где протокол заседания с вычеркиванием. У меня такое ощущение, что тот, кто делал эти фальшаки, смеялся над теми, кто кого он делал. Ну как это может совместить? С одной стороны, Польша зачиниться со за Второй мировой войны, а, с другой стороны признавать расстрел котен. Это как? Да, Марк Анатольевич, мне э, часы мои показывают. 14.59 время подошло к концу сегодняшнего разговора, но... Э, Думаю, в преддверии победы у нас из военно-исторических таких циклов еще будет немало. Успеем все обсудить, а зрители вопросы будут присылать уже после эфира. И мы их с вами обговорим обязательно в следующий раз. Спасибо вам большое и до скорой встречи. До свидания, Сергей. Извините, если я был вам неудобен. Удобно, как всегда, очень интересные. Итак, дорогие друзья, Марк Анатольевич Соркин был гостем нашей программы. Ну, а вы хотя бы в честь дня рождения сделайте мне подарок. Нажмите вот на вот такой вот пальчик. Ну и подпишитесь на телеканал Newsfront, на наш YouTube-канал. До встречи, пока. Сегодня я планировал продемонстрировать наши на Росковском но как не